в числах, голосах, городах и именах В днях, недели и словах Там, где можно и нельзя Потеряю и себя Потеряла провода, все зарядки и ключи Если хочешь, завяжи со мной диалог в облаках, принимай меня как есть Загляни в мое окно, на край кровати можешь сесть Голова в облаках, принимай меня как есть Как есть Добро пожаловать в мой мир потерянных вещей Мне не бывает скучно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 Много как бактерий, но совсем не уследишь Они бегут из моих прерий Словно звери, бегут из моих прерий Словно... Голова, голова, голова в облаках Принимай меня как есть Загляни в моё окно На край кровати можешь сесть Голова в облаках Принимай меня как есть, как есть Мой мир потерянных вещей, мне не бывает скучно Хоть временами я бываю просто душно Мой мир потерянных идей Знаешь а как жить I'm not me